13 сентября it сообщества во всем мире отмечает День программиста. Институт вычислительной математики и информационных технологий присоединился к этой акции. Как и в прошлом году, для студентов организовали встречи с представителями ведущих IT-компаний Казани, которые в формате популярных лекций и мастер-классов рассказали о своих проектах, используемых информационных технологиях, программных средствах и инструментах, а также возможностях сотрудничества с этими компаниями, прохождение практики на их базе, обучение по специальным программам вовлечения в проекты. На сегодняшний день у нас фирма-партнеров по стране работает более 10 тысяч, в 600 России и странах СССР. Фирма 1С – российская компания, специализирующаяся на поддержке и разработке компьютерных программ и баз данных делового и домашнего назначения. Представители компании рассказали о тех возможностях, которые готовы предоставить студентам. А Прямо то, что будет постоянно меняться, гарантированно, потому что это, это то, что позволяет менять жизнь, это то, что меняется само и в итоге меняет мир вокруг себя. Вы будете в этом бориться постоянно, вы постоянно будете в тренде вы постоянно будете на волне, потому что вы будете изучать изменяющуюся народу. Также ко дню программиста была приурочена презентация Департамента внешних связей КФУ о возможностях обучения и стажировки за рубежом. Аурелия Сташкова, Владислав Михневский, Универ Ньюс.